доброго времени суток данный ролик записывается в рамках тренинга который мы проводим с филиппом дан тренинг называется как по максимуму использовать youtube в своем бизнесе это заключительное занятие о программе камтазия Studio. в нем я вам расскажу как собрать все что было в предыдущих занятиях в одно целое и как это использую я все эти действия использую я при монтаже видеороликов то есть вы Например, создадите ролик в Animoto, да, но его нужно доработать. В нем нужно обрезать рекламу в конце, нужно наложить ключевое слово, которое вы проговорили голосом, и нужно сделать пресс -холдер. Вот все это я вам сейчас покажу на конкретном примере. То есть переключаюсь в Camtasia Studio, нажимаю на Import Media, перехожу в папочку, где лежит у меня готовая для работы материалы готовые для работы материалы это видеоролик ну, конкретно видеоролик по йоге его сделала екатерина бородина инструктор по йоге вот такой творческий человек вот мне потребуется ролик мне потребуется картинка с логотипом сайта вот она картиночка мне потребуется и потребуется кнопочка, ой, не кнопочка, а то, что я проговаривал голосом, это Studio Prana. Вот здесь вот проговорено ключевым, <coughs> проговорено голосом ключевое слово. Вот смотрите, сам ролик и все, что необходимо для того, чтобы я его смонтировал. Значит, начиная с чего? Со стандартной операции размещаю данный ролик на шкале времени. Вот Выбираю, опять же, Размеры записи. Вот здесь не очень качественная запись, но, как говорится, что есть. Вот. Ролик длиной минуту 20. Я хочу, чтобы в начале ролика у меня появилась вот такая вот заставочка э, с картинкой студии Йоги Прана. Что я могу сделать? Я могу положить вообще на отдельной дорожке, а могу положить на ту же дорожку, где идет видео. Ну, давайте добавлю еще одну дорожечку и перетащу сюда эту картиночку. Вот она. Так, картиночка есть. Значит, чтобы у меня видео начиналось после картинки, я немножко отодвину и вставлю переход. Ну, например, вот такой вот переход. Вот и этот же переход я, например, хочу, чтобы у меня эта картинка выезжала. Вот смотрите, как будет на экране. Вот видите, оп, она вот таким вот образом выехала картинка, потом она растворилась и пошел сам ролик. Вот. Далее мне требуется ключевое слово. Опять же, ключевое слово я размещу в самом начале. Возвращаюсь на клипбин. Вот мое проговоренное ключевое слово вот разместил вот у меня ключевое слово даже чуть- чуть длиннее чем сама картинка ну может быть даже и хорошо вот так вот сделаем все начало готово значит фоновую музыку я накладывать не буду потому что она есть в ролике отлично еще один интересный момент я о нем не рассказывал но вам сейчас вот покажу если вы хотите вы можете <coughs> редактировать аудио или отделить аудио от видео вот сейчас у меня э, и видео и аудио на одной дорожке вот, например если бы я захотел сейчас э, наложить совершенно другую музыку то как это надо было сделать нужно было бы взять правой кнопочкой щелкнуть разделить видео и аудио Видите, у меня получилось две дорожки на одном видео, а вот дорожка с аудио. То есть можно было бы взять эту вообще дорожку, удалить, например, нажать клавишу Delete и удалить. И вместо этой дорожки загрузить какую-нибудь песню, которую вы там скачали с свободного ресурса. И точно так же наложить ее на, на ваш ролик. Еще раз показывают, просто правой кнопкой щелкнули и выбрали разделить аудио и видео. Это самый простой способ заменять какие-то аудиодорожки в роликах, которые вам не нравятся. Но я менять не буду, потому что эту музыку подбирала сама Катя, скорее всего она ей нравится. Так, значит, вот он мой ролик. Здесь все хорошо, ничего я обрезать не буду. Вот ролик заканчивается, но вот эту вот темноту мне нужно удалить вот представьте что вот это вот место это и есть реклама Анимото, да? вот и я хочу чтобы вот этого уже в моем ролике не было чтобы он заканчивался а нет извините это я обрезать не буду потому что здесь у меня просто заставка с логотипом прана 36 все это обрезать не буду но если бы я хотел я просто бы выделил как уже вам показывал многократно и нажал обрезать этот кусочек у меня бы исчез теперь что я должен сделать в конце в конце я хотел сделать пресс холдер с удержанием значит вариантов пресс холдеров может быть очень много я вам показывал один на черном экране но если хотите можно сделать очень красивый пресс холдер посмотрите что он из себя может представлять ну например вот такой я сейчас вам покажу его в увеличенном экране Вот что это такое это картинка которую нарисовали в Photoshop, да вот это вот отличный пресс-холдер. Он как раз удерживает внимание и здесь можно сделать целых три активных кнопки. То есть, например, вот это место можно сделать активным для того, чтобы перешли на следующий ролик. Да? Вот это можно сделать щелчок на подписаться а здесь вообще щелчок и забрать подарок то есть вот такие пресс холдеры конечно профессиональные плоского холдеры необходимо размещать в вашем ролике. значит у меня сейчас нет нарисованного готового пресс холдера для студии йоги прана Потому что и подарков у них нет, ничего нет. Но принцип, я думаю, вы поняли. Я сейчас буду использовать пресс-холдер, который я вам давал в закрытой группе. То есть, вот кто скачал оформление для каналов, там есть и пресс-холдеры. Я сейчас его загружу. Это вот такая вот картиночка. Там их несколько. но Я выбрал вот такую, больше подходящую для студии йоги. Значит, я ее беру и размещаю на отдельной дорожке. Вот такая дорожка. Опять же, растягиваю ее на весь экран, чтобы не было никакой черноты. Здесь уже прорисованная кнопка подписаться, да, но достаточно много места. Вот что сюда на это место разместить, это уже как бы ваше личное дело. Посмотрите, что можно сделать как вариант. Можно взять и сюда просто вот добавить, добавить видео. Вот, Прямо вот, вот здесь же вот, добавить видео. Я специально сейчас, вот, видите, добавил отдельную дорожку. А какое видео? Можно взять, записать конкретное видео с каким-то призывом. Там, подписывайтесь на мой канал. Вот, можно м -м, вырезать из какого-то интересного ролика. Я сейчас прям возьму и кусочек вырежу из вот этого ролика. Вот, выделю нужный мне кусочек. Вот так вот. Ну, вот, например, столько мне хватит. Потом установлю маркер в то место, куда я хочу, чтобы он встал, вот с этого позиции. и нажму ⁇ Копировать ⁇ вставить, извините. Ну, стандартные кнопочки, которые есть везде, да? Вот, кнопочка вставить, вот кнопочка ⁇ Копировать ⁇ Посмотрите, что у меня получилось, да? Получился вот такой вот интересный бутерброд, да? И произошло что, что, естественно, Видео дорожка, которая лежит у меня сверху, закрыла мой пресс-холдер, то есть весь фон, его нет. Но, я же могу как увеличивать, так и уменьшать. Я спокойненько взял и уменьшил этот размерчик. И вот сюда, например, его поставил. Посмотрите, что будет. У меня будет идти в маленьком окошечке видео. Вот, и будет стоять кнопочка «Подпишись». Конечно, без какого-то командного голоса там подпишись, это будет крайне плохо смотреться, поэтому в принципе можно взять, удалить вот эту вот звуковую дорожку с музыкой, да, а сюда наложить звуковую дорожку с каким-нибудь голосом подпишись на канал. Ну как это делать, я это уже показывал, сейчас просто делать это не буду. Все, вот это вот э, пресс-холдер с видео. Еще раз говорю, если вы у кого-нибудь закажете какой-то профессиональный нарисованный пресс-холдер, либо начнете пользоваться теми, которые мы вам дали с Филиппом, это будет просто замечательно. То есть ваши ролики будут смотреться очень круто. Да? Еще раз покажу вот пресс-холдер, который я заказывал. Вот здесь можете... там что то о своем проекте написать смотри мой ролик ваш какой то логотип либо например ваш skype если у вас пока нет еще от школы да обязательно кнопку подписаться если подарка никакого нет да можете нарисовать что то интересное вот, и сделать здесь же ссылку, потом на свою партнерскую ссылку. То есть вообще работать будет просто изумительно. Конечно, это потребует какое-то время, но зато, разместив вот такой пресс-холдер, можно людей перенаправлять сразу, сразу же в три места. То есть, смотрите, подписаться, куда-то перейти на какой-то сторонний сайт и посмотреть еще вас, ваше видео. Плюс идет брендирование. Здесь можете о себе что-то сказать, либо разместить свой скайп или какой-то телефон. Вот это отличная вещь для удержания людей на вашем ролике. Так, все готово. Опять же возьму, сохраню проект. Назову это йога. Больше ничего добавлять сюда не буду. Нажму кнопочку продюсировать и выполню продюсирование данного проекта. Все, друзья, на этом урок закончен. Жду вас в субботу на обратной связи.